Это первая в России официальная и бесплатная браузерная RPG игра по вселенной Наруто. Из преимуществ этой игры. Потрясающая графика, видео вставки из оригинального аниме и возможность поиграть за всех любимых персонажей. Пошаговые бои. Красивая графика, это 3D модели персонажей. Обширный список персонажей из одноименного аниме, их более 200. Например, Наруто, Саски, Сакура, Гара, Рукли или другие. Зрелищные PvP и PvE бои командами 3 на 3 сюжет игры разворачивается согласно самому сюжету аниме наруто онлайн это игра которая поможет вам заново пережить события истории ставшие мировым феноменом и погрузиться в захватывающие приключения шиноби вместе с персонажами аниме и манги наруто вас ждут зрелищные бои массовые сражения игроков десятки ниндзя большой яркий мир и многое другое становитесь легендарным Хакаге по ссылке в описании От меня не спрячешься, я тучка.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 Простите, что? Это что, гипс? Ой. Угадали. Смотри. Сейчас мы размажем его по лицу тонким слоем, чтобы сделать слепок. Присыпую. Что ж, приступим. И Аяну. Тебе надо готовиться к чемпионату.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 Мужское ложе любит понять. Мужское ложе любит понять! Эй, стойте! Полезно тебе! Полезно тебе! Полезно мне! Полезно мне, Хватит! Волнует твой здравый смысл! Что? Я сокинала! Скароуата <свят> Сатукини, Тако. Обой-то, Илька. Крэ!